Всем привет! С Вами Павел Косенко. Сегодня у нас короткое видео об отличии цветной фотографии от фотографии сделанной на цветную пленку или цифровую камеру. Для лучшего понимания этого материала я рекомендую посмотреть мою видеолекцию по теории цвета. Ссылки в комментарии. А сейчас на конкретном примере я продемонстрирую как мыслит фотограф снимающий в цвете и куда вообще смотреть чтобы увидеть цвет. Эту фотографию сделал участник моего мастер-класса в Лиссабоне. Мы с группой гуляли по городу в поисках сюжетов для уличной и художественной фотографии. В какой-то момент мы наткнулись на необычное мероприятие посвящение первокурсников-студента, которое сопровождалось их купанием в уличном бассейне. Мероприятие было масштабным и многолюдным. Это позволило нам рассредоточиться между участниками и снимать то, что было интересно каждому из нас, не мешая друг другу. Вечером на обсуждении фотографий на проекторе мои ученики показали много хороших работ. Одна из них перед вами. Я отношу этот снимок к классическому репортажу. Широкоугольный объектив, низкая и максимально близкая герою точка съемки. Удачно пойманный момент, выразительное положение руки, сильная эмоциональная окраска. Все в этом кадре хорошо, кроме одного – он не цветной. То есть формально он выполнен в цвете, но с точки зрения цвета здесь нет ничего интересного. Как мы уже знаем, выразительность цветовых решений заключается в первую очередь в вариативности цвета. На этой фотографии практически нет областей, где цвет был бы вариативен. Градации на досках переднего плана недостаточно разнообразны. К тому же из-за бликов воды возникает слишком высокий контраст. И как следствие слишком резкие переходы между соседними оттенками. Средние и задние планы тоже слишком контрастны. Существенную часть кадра занимают белые блузки и черные брюки, практически без промежуточных оттенков между ними. Если мы переведем эту фотографию в ЧБ, она не только ничего не потеряет, но и наоборот выиграет. В таком виде глаз не отвлекается на цвет и внимание еще больше концентрируется на самом сюжете. И все же мне, как фотографу, снимающему в цвете, было интересно сделать в этом месте именно цветную фотографию. А единственный колористический потенциал в этом сюжете, как мы видим, находится внутри бассейна. Именно там цвет максимально вариативен, а контраст не очень высок. Поэтому, поснимав некоторое время классический репортаж, я сменил точку съемки. И стал фотографировать студенток на вытянутой руке сверху вниз, используя поворотный экран камеры. Да, с этого ракурса уже не получалось эффектной динамики, зато цвет стал на порядок выразительнее. Лично для меня это важнее, чем репортажная составляющая, поэтому я пожертвовал ею ради хорошего цвета. Несмотря на то, что цвет этой фотографии неплох, он далеко не идеален. Этому мешает все та же самая гиперконтрастная одежда участниц процесса. Поэтому я решил пойти еще дальше. Буквально. То есть отошел в сторону от студенток и сделал вот такой снимок. Именно его я считаю своей удачей и лучшей фотографией, которую привез из этой поездки. Как вы, наверное, успели заметить, в ней ничего не осталось от исходного сюжета. Хорошо это или плохо? У каждого из нас будет свой собственный ответ на этот вопрос. Он будет зависеть от того, какие конкретно цели преследуют каждый из нас. Вот так будет мыслить репортажный фотограф, которому важно передать суть и атмосферу события. Цвет при таком подходе не имеет значения. Чаще всего от него вообще можно и даже лучше отказаться и снимать в ЧБ. Так будет мыслить репортажный фотограф, для которого имеет значение и цвет, и сюжет. Он обязательно будет искать выгодные задние планы, фоны и по возможности акцентировать внимание на героях выгодных с точки зрения цвета одеждах, не забывая при этом о самом сюжете. Чаще всего это приводит к компромиссным фотографиям, достаточно хорошим, но не идеальным по цвету и вполне приемлемым, но опять-таки не самым выразительным по сюжету. Чем опытнее фотограф, тем чаще в его кадре могут сложиться и цвет, и сюжет одновременно, но это все равно или удача, или постановочная фотография, что конечно тоже совсем неплохо, хотя это уже будет не репортаж. И наконец, вот так будет мыслить фотограф, для которого цвет имеет ключевое значение. Герой такой фотографии, собственно, сам цвет, а не участники событий. Ради хорошего цвета фотограф готов пожертвовать всем остальным, включая сам сюжет. Какой из этих подходов вам ближе, выбирать вам и только вам. Я лишь хотел продемонстрировать разницу в мышлении, и на конкретном примере показать, куда смотреть, чтобы увидеть цвет. На этом сегодня все. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!